Всем привет! Хотите накрутить просмотры на видео в YouTube? Не вопрос! В этом вам поможет сервис YouTube Monster Сервис, которым можно накрутить просмотр на своем видео И что для этого же нужно? Для этого вам нужно иметь всего лишь почтовый ящик С помощью которого вы будете регистрироваться А после регистрации нажать на правом верхнем углу Кнопочку оранжевую запустить клиент И запустить И после чего у вас будет в автоматическом режиме просмотр видео и начисляться коины. А с помощью коинов вы можете накрутить просмотры видео на ютубе. Вот и все. На этом у меня все. Всем пока.